Йоу! Всем привет, друзья! С вами я, Лимончик. Сегодня мы будем играть в 1.18. 1.18.2 Да! Почему именно 1.18.2? Не знаю, но мне просто это нравится версия. Новый мир мы называем наш. Наш мир. Эм... Новый мир. Не хочу. Ну Сл Сложность сейчас. Сложное, мирное, легкое, нормальное. Выживание. Четыре включены. Иклейные панели. И ставим сохранение инвентаря. Погодите, я за его поставил. Вот сохранение. Вот включено. Настройки мира ключ генерации ахамому другу тип мира по умолчанию ага большие объемы расширение один объем по умолчанию вообще по умолчанию хорошо но ну, все готово все создаем мир отлично просто ждем а мы ждем, а мы ждем. Блин. Микрофон вообще не работает нормально. Ладно, все. Давайте тут э, генерация ландшафта. Сейчас мы будем такое делать. Ребята, обязательно поставьте лайк на этот ролик и подпишитесь на канал. Ведь вы на этом канале можете увидеть прохождение там разных игр, разных хорроров, Вообще разных игр. Так что обязательно поставьте лайк. И подпишитесь. А мы ждем. А мы ждем. А мы ждем. А мы ждем. Вы уже видели там прохождение Майнкрафта за 100 минут или не умереть и продержаться за 100 минут? Да, первый, второй сезон вышел. Ну фигня какая-то, да? Так что я готов к максимуму просто пройти Майнкрафт и выживать. Кстати, ребята, вы можете тоже на этот... сюда заходить, если хотите, если возможно. И это как-нибудь сделаю. Возможно, IP, я... IP на вот этот сервер, можно сказать, я сейчас на нем сервер, чтобы люди заходили. IP оставлю в описании. Скажу, с какой версии можно. 1.18.2. Вот. Я IP поставлю в описании. Ну или вы сейчас на ролике сейчас увидите. IP сервера. И потом вы можете заходить. Возможно, на стриме я это буду делать. Но стримы будут не так долго. Ну, то есть не скоро. Через 20 лет. Точно. А что так долго идет загрузка, да? Ждем, ждем, ждем. А мы просто ждем. Ждем, ждем, ждем. Мы просто ждем. А мы ждем... А мы ждем... А мы ждем... А мы ждем... А мы ждем... А мы ждем... Ладно, короче, она что-то вообще не хочет. Давай, давай, давай, давай. Быстрее. 73% процента уже. Ну, да, вай. Ну, да, вай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай, ну, давай, ну, давай, ну, давай, ну, ой, наконец-то, ой, наконец-то. Давай, давай, давай, давай. ждем, ждем, ждем, Ой, это что спрутили? Ой, ёлка пала, сколько у меня fps Два FPS, три FPS, один FPS, два FPS. Один, ой, все. Чем мне с этим делать? Как мне с этим играть просто? Так. Э -э, открыть для сети. Да, выживание. Открыть мир. Вот порт локального сервера. 6264. Ну, короче, я это в описании оставлю. Вы можете заходить потом. Ну если это так работает, я не знаю. Я никогда этого не делал, но вроде бы так. Я не решаю, поэтому... Так, FPS вообще просто не хочет подниматься. Вот 12 только. Оно просто не хочет подниматься. Ну давай, FPS, поднимайся, поднимайся, позже. Вот, посмотри на это личико. Личка Стива. Прекрасного Стива. Ну поднимись. Ладно. Майнкрафт не Майнкрафт. Лист сначала не забудь жизнь в дерево. Добываем дерево. Так, достижение получили. Хорошо. Достижение что за инвентарь не получили. Так. Тут только один я. Давайте, присоединяйтесь. Э -э похоже, здесь нет -нич ничего нету. Как нету? А как же достижение моей? Ну все. Ой, блин, нет, еще не все. Все. Так, это что? ладно там никого нету реально просто лагает сколько FPS просто 8 FPS, 12 FPS, 11 FPS, 10 FPS, 5 FPS. ага Кстати, я вас сразу предупреждаю умирать я могу нифига себе сколько хп у меня снесло Просто лагает, просто лагает. Лагает, лагает, лагает. И так, так, так, и просто лагает, просто лагает. Кстати, я хочу одну команду проверить. Флэш. хе, -хе, -хе. Ой, блин, это... Вот. Флэш. Кил. Ха, реально работает. Это прикольно. Так, погодите, это что-то. А, это рыбки. Давайте вот сейчас а, подойдем к какому-нибудь мобу. Просто я слышал, если ты сделаешь команду слэш kill, тогда все живое тут сдохнет просто. Блин, просто лагать сколько fps ой о, перный бабай ладно вот курицы я сейчас проверю курочки останьтесь тут сейчас я зерна для вас найду зернышко во во во подходим подходим стоим около меня пишем Слэш. Килл. Не, они не... Или они умер. Погодите. Этого я не понял. Этого я никогда не знаю. Так, ну ладно. Тогда вот это мы выкидываем. И погнали. Не, тут у нас ничего нету. Смотри, что могу. Хопа. Хопа, хопа, хопа, хопа. Посмотрите просто на меня. Опа, все. Она на правой. Кстати, кто не знает, как это делать, тогда нажмите просто на букву F. А английская F. И тогда у вас это получится. Да, это я сам недавно узнал. Сегодня только. А то так думала, что как это ютуберы это делают. М -м -м Понятно. А теперь идем. Нам... Опа, опа, арычка. Я не зря же... Это только лет уже в Бетварсе. Если кто может играть в Бетварс, ставим лайк. Опа. Отлично. Так, еще его папку убиваем. Так долго-то, а? ты остался один на и Иди давай. Ладно, тогда давайте погнали. Что там? Так, берем дубовые. Реально просто лагает. Сколько у меня интересный фпс? Сейчас делаем лодку. Просто делаем лоточку. Отлично. Я хочу... Так. Ну, ладно, это будем считать, что я не заметил этого. Ну реально, как это было? Mm. Просто два... Две разные реки, можно сказать так, или чё, просто соединились. так плыть нам надо я реально а чу это там сейчас прорисовку на высокую сделаем а специальные возможности задержки чаты не вот так это мы поставим для короче не знаю как прорисовку то делать ну так все нафиг просто поплыли. Да я в этой серии мог сделать да? да встань ты. Оно у меня не остается. Оно у меня не остается. Прикол. Погоди. Оно у меня реально не остается. А как мне встать? А как мне реально встать? Погоди, я нажимаю пробел. Оно мне не встает. Куда надо нажать? А, все. Shift. Просто я на том сезоне, второго сезона... Про 100 минут Майнкрафт, обязательно посмотрите. Вот тут подсказочка. Я пробелом делал, оказывается, shift. Просто там я играл на бедрок, а это джава. Как-то все запутано. Так, я сейчас быстренько себе инструментчики сделаю. Опа. Ты ехалопалага. Так берем вот так, вот так и вот так. Все отлично. Все, вот достижения появились. Так э эти вот это обновка нам нужно сделать обновку э, а да я тогда был. мне бы домик надо бы сделать все Сейчас ща -папам. делаем себе дверьку зачем мне три штуки скажите мне опыт э, в домах не так хороший я не так хорошо строить дома в майнкрафте разбираюсь очень хорошо я просто дома не могу нормально строить хоть я уже больше 5 лет играю в майнкрафт эм, 7-8 лет я играю в майнкрафт где-то 7-8 лет играю в майнкрафт и за все это время я не могу строить нормально дома за 8 лет игры в майнкрафт я. Я даже двери не могу нормально поставить. Ты что за беспредел? О, вс. Я понял, все весь мир против меня. Так. Ставим на shift. Я сейчас Я бедварсер. Бедварсе. Вот так надо сказать. Скажите мне, пожалуйста. Я в строительстве не хорош, конечно. Просто не хорош в строительстве. Вот видите. Как я быстро это делаю? Я бедварсер. Понимаете, ребят? Я бедварсер. Хоть мой контент э, сделан для того, чтобы я играл в разные игры, но я бедварсер. Ой, вс, доски закончились. Ой, салам алексус. Вы кто? Вы кому? Вы зачем вообще? Вы кто такой? Где нафиг? Ты чё, Барс, ты чё попутал там по стороне или чё? Надо меня тебя врезать, а? На, на, на, получай, гад! Ты чё, кому порешёл-то, а? Во! Всё! Добываю дерево <звучит> ребята не забываем про то что что вы можете ко мне зайти в сервер или как это называется ну, подключиться ко мне да хоть я в этом не разбираюсь конечно да ела хопала опять блин промазал Хоть я играю в майнкрафт э, 8 лет я в Б2 3-4 года да ну вс на этой прекрасной ночи мы закончим ролик если вам понравился ролик поставьте лайк подпишитесь на канал с вами я был Лимончик Лимон Лимонов ли, лимончик, лимон лимонов, леонид, фай.